Здравствуйте дорогие друзья, на связи с Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня вы получаете от меня такую отрезвляющую пощечину, те кто долго страдает от невроза. Я э, хочу сразу предостеречь, что может быть вам это видео будет смотреть неприятно и даже в какой-то степени больно. Поэтому если вы не готовы э, отрезвить себя, в, этом, в этой проблеме взглянуть Проблеме в лицо То лучше не смотрите это видео Для тех же кто готов к жести Я подготовил несколько пунктов По которым я пройдусь И объясню на пальцах Почему до сих пор у вас невроз И ответ очень простой Ты ничего не делаешь То есть в этом-то вся, вся, вся суть вещей Что если ты в неврозе, значит, ты ничего не делаешь, что позволяет из него выйти. Что, какие есть принципиальные моменты? Есть категории людей, которые просто что-то слушают, что-то смотрят. Вот мои видео они слушают, смотрят, читают книги. Они все книги поперечитали, но в итоге они ничего из того, что прочитали, не применили в жизни. Вообще ничего. То есть они просто потребляют информацию тоннами. И ждут, что в какой-то момент, прекрасный момент жизни, хоп, они проснулись без невроза. Очнись, этого не будет. Следующий момент. Ты делаешь одно и то же. Вот это самое удивительное. То есть человек принимает препараты, меняет препараты, меняет препараты, или, например, он слушает гипноз, аудиогипноз, саму реали... какую-нибудь релаксацию, какую-нибудь э медитацию. Вот эту медитацию надо, вот эту медитацию, аутотренинг, вот этот аутотренинг, вот этот аутотренинг и так далее. И в итоге ты как бы делаешь то, что может быть чуть-чуть изменяет твое состояние, но в итоге никаких результатов долгосрочных не дает, но ты просто продолжаешь это делать. Зачем ты делаешь то, что тебе не помогает, что не приносит никакого для тебя результата? Зачем ты делаешь одно и то же, если это не приносит результата? Зачем ты в голове прокручиваешь эти мысли или пытаешься что-то делать, если это не приносит результата? И ты продолжаешь снова и снова это делать. Просто люди как бы говорят, я пытаюсь отвлекаться от этих мыслей. Зачем ты отвлекаешься, если это не приносит никакого результата? Зачем ты тратишь силы на то, что ты делаешь что-то, что, что не помогает? То есть ты должен искать новое. Но об этом мы еще поговорим. Дальше. Ты ищешь волшебную таблетку. То есть, ты ищешь вот то решение, где бы там кто написал, вот он написал, мне вот это помогло. Недавно я посмотрел, в комментариях пишут, кто-то написал мне в каком-то комментарии в соцсетях. Посмотрите Шишонина, он говорит про панические атаки, у меня они прошли, обязательно посмотрите его в интернете. Друзья мои, да хоть вы 15 раз этого Шишонина посмотрите, у вас панические атаки от этого не пройдут. То, что у нее прошли панические атаки, это она считает, что у нее не они от этого прошли, а на самом деле от другого. Да и ситуации у всех разные. Может быть у человека и панических-то атак не было, он просто считал, что они у него есть. М множество может, это есть ситуации. И когда люди пишут о том, что я проголодал три дня, и все прошло, я помолился в церкви, и все прошло, и так далее. И вывод, получается, ты ищешь вот такую вот простую какую-то действенную штуку, которая просто... Хопа, и раз уберет э, все твои проблемы. Очнись, этого не будет. Ты просто уже спалил время, пробуя эти непонятные методы, написанные комментариями каких-то людей, непонятных кто, непонятно какого у них образования. Люди, которые просто получили результат, может быть, а может и нет, может быть, у них временно это. И решили этим поделиться своим счастьем, насколько им хорошо. Дальше. Вот здесь еще интереснее. Ты можешь делать, да, кое-что ты делаешь. Это называется псевдодействие. И вот в большинстве случаев как раз это является основной проблемой. Когда ко мне приходят люди с тревожными расстройствами, и я их спрашиваю, а как бы, а что вы делали до нашей встречи? То есть, чем вы, как вы пытались решить свою проблему? На что люди говорят не следующее. Я выписывал негативный листок и э, потом комкал его. Ну, например, вот такое говорят. Да? Пишу свои мысли и пишу им потом противоположные. Дальше. Пытаюсь отвлечься все время на что-то, пытаюсь проанализировать свои эмоции, пытаюсь как-то анализировать свои мысли и так далее. Это псевдодействие, потому что они не являются вообще никакими действиями. То есть человек говорит, я работал над собой. Я его спрашиваю, как именно? Он говорит, ну, я анализировал свои поступки. Я говорю, как именно? Ну, просто в голове думал, вот зачем я так поступил. Это вообще не работа над собой, друзья. То есть это, это просто попытка как бы вслух рассуждать. Это типа ковыряние в носу только в умственной форме, понимаете? И получается, что когда человек это делает, ему кажется, что он, что-то там у него происходит, осознание. Я осознал, что мой невроз связан с тем, что когда-то в детстве я не получил достаточно любви от своих родителей. Да бред это! То есть, ну как бы ну ты узнал это, и что дальше? Ну и как тебе это помогло сейчас? Да никак! И получается, что человек тратит время на вот такие вот действия, и он как бы Удивляется потом, почему я в неврозе? Да потому что ты ничего не делаешь, чтобы из него выйти. Вот, всем, вот в чем правда. И если ты сейчас говоришь, нет, я делаю, я делаю. Да ты что, идиот, что ли? Если у тебя невроз, и ты говоришь, что ты делаешь, значит, ты не делаешь? Ну, то есть, очнись. Твое состояние говорит за тебя, что ты делаешь, а что нет. Я тоже могу, например, смотрите, человек такой приходит в зал, в зал ходит год и говорит что-то у меня мышцы не растут, а я все для этого делаю. Ему спрашивают, а ты как тренируешься? Ну как, пришел, что-нибудь поделал, да и все, покачался, но ну я же качаюсь. Но ведь вы согласны, что один качается, второй качается, у одного будет результата, у другого нет, хотя ходят в зал оба. Это потому, что есть ключевые моменты и есть нет ключевых моментов в действиях. То есть человек может заниматься. Но при этом он может заниматься неправильно, не так, чтобы росли мышцы или что-то происходило, но при этом ему кажется, что он все делает. А на самом деле он делает псевдодействие, то же самое. Один человек делает реальные действия, которые влияют на результат, а он делает псевдодействия, которые на результат не влияют, но ему-то кажется, что это реальные действия. Так же и у тебя. Дальше. Это еще интереснее. Вот здесь уже мы приближаемся ближе к тому, что нужно делать. Итак, ты не осваиваешь техники, а бросаешь их на низком уровне освоения. Очень много есть специалистов которые говорят тебе, вот техника называется вот такая-то, применяй ее. Есть техника вот такая-то, применяй ее. Вот техника вот такая, применяй ее. И эти многих техники есть. И у меня она тоже есть, и у других специалистов есть. Они как бы решение сформировали в качестве действия. То есть, применяя технику, ты действуешь. Например, когда у человека возникает страх, ты можешь определенным образом дышать. Так, это техника, техника. Допустим, когда у человека э, возникает страх на ситуацию, есть техники по фиксации этих событий, по разбору этих событий. Это техники когнитивно поведенческой психотерапии. Так вот принципиальный момент в том, что ты как бы э, пытаешься применять эту технику. Меня вот удивляют. Но раз я людям говорю, вот вы хотите спать? Человек говорит, да, я очень хочу спать. Я говорю, вот четыре компонента. Вот четыре компонента. Вот все четыре компонента в технике, которую вы делаете, дыхательная техника, они должны совпасть одновременно, чтобы они все были выполнены. Тогда вы уснете. Человек говорит мне на следующий день, я пробовал, мне не помогло. Я говорю, Хорошо. А вам удалось совместить все четыре компонента одновременно? Он говорит, нет, мне удалось только три совместить, а один не получилось. Я говорю, ну, поэтому-то вы и не заснули. Ну, то есть, если вы что-то не зацепили, что-то не вошло, значит, вы не исполнили технику. То есть, вы, по сути, не сделали ее. И получается, что многие люди, применяя технику, говорят, вот они ее делают там из, из того, насколько она должна быть выполнена, они делают на процентов 20, и такие, мне это не помогло. Да ты не умеешь эту технику даже делать. Ты ее не практикуешь, ты ее не осваиваешь, ты не делаешь ее такой достаточно, чтобы она вылетала у тебя автоматом. Понимаете, вот есть люди, которые тренируются, например, в зале, там, любые вещи, вот они боксеры, например, они ставят удар, они отрабатывают удар. Столько раз, столько, сколько нужно, чтобы он был поставлен. Чтобы в нужный момент на ринге они просто ударили и ударили правильно. И за счет этого они побеждают. А вот если ты просто типа тебе рассказали, как надо ударить, и ты один раз попробовал и сказал, М -м, нет, на мне это не срабатывает. То ты в итоге просто не освоив технику, не дал себе возможность улучшить свое состояние. Поэтому следующий пункт это то, что ты не осваиваешь техники, а просто, просто применив один раз, Считаешь, что это не твое, и идешь к следующей технике. И вот так вот ты крутишься, крутишься, на, по верхам все техники вроде знаешь, но попросить тебя применить хоть одну, ты ничего не сможешь сделать. Ни одну технику нормально не сможешь. Потому что ее надо отрабатывать, нужно повышать свой уровень владения этой техникой. И тогда она будет давать уже ответные результаты. Следующий момент, еще более серьезный. Это то, что ты не изучаешь отдельно свои проблемы и не ищешь решения отдельных своих проблем. О чем я сейчас говорю? Ты пытаешься глобально как бы решить проблему невроза или проблему ВСД или проблему панических атак. То есть ты как бы пытаешься как бы решить глобальную такую свою проблему. Но если ты спросишь себя, а что реально меня волнует, что реально является для меня проблемой, то это окажется определенный перечень из нескольких направлений. И если ты возьмешься решать каждую отдельную проблему за раз и будешь двигаться вперед только когда ты решил эту проблему или хотя бы понял от чего зависит ее решение, тогда ты быстро от этого избавишься. Ты никогда не избавишься от невроза, потому что его нету. Есть определение невроз, которым объясняется комплекс твоих проблем. Так вот, тебе в первую очередь нужно перевести фокус внимания с невроза в область своих проблем. Какие это проблемы? Несколько есть уровней. Первая проблема – это панические атаки, но не сами панические атаки, а то, что во время страха у тебя возникает вторичный страх за сердце, то, что сейчас с ним что-то случится, обморок, задохнуться, потерять контроль, сойти с ума, что люди плохо подумают, что ты ненормальный. И вот тебе нужно сосредоточиться на отдельных проблемах, потому что у тебя не все они, а какие-то только есть. И на решение отдельных этих проблем. Это первое. Второе – это симптомы. Какие у тебя личные симптомы есть? Потому что тебе нужно решать эти симптомы. Эти проблемы с симптомами, разберись, откуда у тебя берутся эти симптомы, и ты увидишь следующую вещь, что все твои симптомы – это следствие твоей повышенной тревожности. Значит, как только ты поймешь природу своих симптомов, ты осознаешь, что работать с ними бесполезно, что надо работать с чем-то дальше, с чем-то другим, с чем-то первопричинным. Следующий момент – это твой образ жизни, плохой сон, аппетит, ухудшенное самочувствие, усталость. То есть тебе нужно сосредоточиться над этими проблемами, потому что они тебе мешают жить. Например, как мне восстановить аппетит, как мне восстановить сон. Да, окей, это тоже следствие повышенной тревожности. И тебе нужно разобраться с тем, почему так происходит в твоей жизни. Следующий момент – это твоя повышенная тревожность. Это тревожность за здоровье, за психику, за отношения окружающих. И тебе нужно работать с каждой тревожностью отдельно. Когда ты будешь так фокусировать свое внимание, тебе гораздо проще найти рычаги влияния, и ты будешь ощущать изменения. Ты не можешь почувствовать, есть ли невроз или нет, если он состоит из комплекса проблем. Но ты можешь почувствовать, если тревожность нету, стала ли она ниже. И следующее направление – это твои негативные эмоции, твоя злость, раздражение, обида, стыд и чувство вины. Как видишь, есть очень много перечней твоих проблем, которые сейчас у тебя в определенной комбинации присутствуют, что ты и называешь, собственно, неврозом, тревожным расстройством, БСД как угодно. Но это твой набор проблем. И пока ты не будешь обращать внимание на отдельные проблемы, искать пути отдельные решения этих проблем, ты останешься на этом же уровне. И это нормально, так и должно быть. Потому что пока ты продолжаешь двигаться в сторону упирания головой в стену, ты никуда не сдвинешься. Тебе будет казаться, что за ногами это двигаешь, но стена будет оставлять тебя на том же месте. И самый важный момент, который меня больше всего поражает, это то, что ты работаешь над этим сам. То есть ты работаешь один со своей проблемой. Если мы возьмем любых, любые другие твои проблемы, любых других категорий, например, больной зуб, например, не знаю, там сердце, или на, наоборот там какие-нибудь травмы, да, то ты ни одну травму не можешь решить сам. Ты себе сам гипс даже не наложишь, ты себе сам зуб вырвать не можешь. То есть дело в том, что нужен другой человек, который поможет тебе все это сделать. В твоей проблеме с неврозом ты и являешься по сути неврозом. И получается, ты привел себя в течение своей жизни к неврозу. И вдруг решил почему-то, что ты же себя из этого можешь и вывести Ты остался прежним И прежний ты продолжает закапывать себя в невроз Не выводить, а закапывать и дальше Вот какой-то другой человек может подсказать тебе Слушай, вот ты закапываешь здесь, вот ты сделаешь здесь, вот ты делаешь здесь Тебе надо выходить из этого из этого состояния выходить вот так-то, делай вот это. То есть кто-то должен тебе показать на те действия, которые приводят тебя и привели тебя к неврозу, чтобы ты как минимум перестал эти действия совершать и начал двигаться уже в другом направлении. Как ты можешь найти эти действия в своей жизни, в себе самом, если ты как раз тот человек, который привел себя в невроз. Поэтому, когда мне говорят про бывших невротиков, меня начинает передергивать, когда бывшие невротики обучают нынешних невротиков, как не быть невротиками. То есть люди, которые привели себя к этому состоянию, объясняют то, как из этого состояния выходить. Вам не кажется это немножко таким нелогичным? Так вот, смысл заключается в том, что ты делаешь все эти ошибки. Все эти ошибки ты делаешь. И поэтому столько лет страдаешь. И чтобы ты не писал в комментариях, типа, что мне делать? Вот у меня такая проблема. Да ты уже все делаешь лишнее. Ты не делаешь того, что нужно. И здесь я хочу тебе напоследок дать действительно возможность. Потому что ты, может быть, сейчас уже понял, что нужно делать что-то другое. Нужно осваивать техники. Нужно работать не самому, а с кем-то. Нужно проанализировать свои проблемы. Поэтому в комментарии, прикрепленный комментарий к этому видео, я даю тебе видеокурс «5 шагов». Это бесплатный видеокурс, где я просто по шагам рассказываю всю технологию от формирования твоих проблем, где мы все эти проблемы с тобой пройдем. Второе. Технология техника избавления от панических атак. Что для этого нужно сделать? Технология снижения твоей тревожности, от которой у тебя симптомы и плохое самочувствие. Все, что тебе нужно знать, в этом видео есть. Но не будь идиотом. Просмотр этого видео не избавит тебя от твоих проблем. Он дает тебе техники, которые тебе надо отрабатывать и применять в своей жизни, чтобы это дало результат. И если это не дает тебе результат, значит ты не овладел этими техниками. Ты что-то не так понял. И если ты продолжишь делать это сам, то ты добьешься того же, что и должен был, ну то есть того же уровня, что и сейчас. Поэтому обращайся уже тогда кому-то, не обязательно ко мне, дело не в этом. Дело в том, что ты не можешь помочь себе сам, и это факт. Если бы это произошло, а это бы произошло уже до просмотра твоего, просмотра этого видео. Поэтому обращайся к кому-нибудь, обращайся к кому-нибудь, кто может помочь тебе решить эту проблему, у кого есть результаты хотя бы у каких-то людей, кому, кому он помог. И тебе тогда будет достаточно просто следовать этим советам, делать эти действия и применять это в жизнь. Поэтому прямо сейчас обязательно ставь лайк этому видео. И после этого переходи по ссылке в комментарии, прикрепленном к этому видео. Смотри видеокурс, выписывай себе техники на листок. И потом в течение месяца берешь и отрабатываешь их всех так, чтобы у тебя это давало с каждым действием этой техники результат. Если этого не происходит, все, ты сам не справляешься. Ищи другие пути. Надеюсь теперь понял надеюсь это видео позволит тебе наконец сдвинуться с мертвой точки шлепни себя по щеке за меня пока